Привет, я Шок, и это новая серия «Прокачка ПК». Сегодня мы прокачаем ПК питерскому челику, который играет на большом высоком Элло и он талант. Я решил в него поверить, и мы сегодня ему прокачаем ПК. Его зовут Стейзи, а вся подробная информация будет уже в этом ролике. Ребят, давно не было этой прокачки ПК, вы этого реально ждали. Три месяца у меня девайсы были дома, и мы никому не прокачивали ПК. У меня уже проблемы со здоровьем из-за этого. Я хочу кому-то прокачивать на ПК. Поэтому прямо сейчас мы поедем к этому челику, но перед этим мы должны купить монитор. Зови, пожалуйста, сотрудничайте со мной. Не знаю, кто то из Зови, вы меня же смотрите. Ну, побратце, хоть один человек. Скажите главному по девайсам, дайте мне монитор на прокачку ПК. Я каждый выпуск трачу по 35 тысяч рублей, просто покупая 240 Гц монитор. А другие мониторы я слабо воспринимаю на самом деле. 25 на 46 это самый такой профессиональный монитор. Ну, ладно, погнали, короче. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, серьезно, обязательно. Жига семерка, поэтому давайте 17 тысяч лайков. А, это шестерка или пятерка? Пятерка. Пятерка, все равно 17 тысяч лайков. В общем, мы взяли монитор Zowie 2546, он вышел нам 35 тысяч рублей. По сути, это нормальная цена для этого монитора, он стоит около 40 везде. Так что все, сейчас мы едем уже к нему домой, получается. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Здесь у нас камеры, здесь у нас камеры и девайсы, здесь у нас компьютер, там кресло и на кресле монитор. Ну что ж, а сейчас мы едем прямо к герою. Погнали. Давай, короче, не открывать, и пусть он пройдет мимо. Так, он проходит мимо, он проходит мимо, он проходит мимо, а нет, сюда идет, он шарит, он шарит, он шарит. Здравствуйте. Здравствуйте. Что нужно? Ничего. Ну и до свидания, до свидания. <тодушную> <confuse> Ладно, погнали. <свы> а, все, мы готовы. Сейчас будем поднимать все это наверх. Вот и компьютер, вот и стейзи. А вы спросите, кто это такой и почему именно он? Я вам сейчас объясню. Как тебя зовут, откуда ты и сколько сидят? Меня зовут Станислав. Я приехал из Малин... Ну, неподалеку находится город, возле Казани. Вот я оттуда. Сейчас мне 17 лет. Как ты думаешь, почему именно ты? Не знаю. Можно сказать, по знакомству мне написал... Один немалоизвестный на этом канале человек Сава, Так вот как-то это все и произошло неожиданно. Что он написал? Он написал то, что тебя выбрали для этого проекта. Я просто его спросил, каких ты знаешь молодых, он же среди молодых, крутой, известный. И я его спросил, кого можешь посоветовать, он посоветовал тебя. Ну, странно, что это помог. по-моему. Насколько ты хорошо играешь, сколько часов у тебя наиграно? Считаешь ли ты, что ты готов про киберспорт? А, на данный момент у меня около 10 тысяч часов, но ну, я пока на становлении становиться проигроком, играю различные тесты в команды, стараюсь становиться лучше. Okay. Играл когда-нибудь в когда командах? Ну, в, так в таковых командах я не играл, больше в миксах, но сейчас поступают от хороших организаций предложения, пытаюсь, стараюсь. Надеюсь, все получится. Стойди. Ну что ж. Здорово еще раз. Все. Сейчас начинается твоя прокачка. У тебя... ведь ну, у, у тебя все новое от начала до конца. Старая только стол. Вот э, спонсора по столам я не могу найти. Они вообще не в тренде. Короче, э, давай я сделаю небольшую экскурсию по твоему домику. Ты знаешь количество квадратов здесь? Я скажу. Я скажу. 45. Да? 45? Ну, Где-то где так. Хорошо. Так, здесь у нас получается небольшая кухня, а, там балкон, и вы <смех>, должны понимать, что вот на этом балконе у него и компьютер. Это очень прикольная тема. А, Эвилон, привет, у тебя была такая же ситуация, скорее всего. У меня очень большое желание открыть холодильник. Я могу это сделать? Наверное. Наверное, хорошо. Смотрим. Подожди, чувак, у тебя холодильник, как у меня. У него стулья, стол, как у меня в квартире. И такой же холодильник, чувак. Я сейчас найду что-то еще похожее. Так, арбуз. Слушай, у тебя прям большой холодильник. Насыщенно. Так, окей, давайте посмотрим, что у нас тут еще. Короче, смотрите, вы подумаете, что это игрушка. Но это не игрушка. Она как игрушка, да? Смотрите, находится ходится. Вот она сидит как игрушка, чувак. Я не люблю собак, но это одна из лучших, которые я видел. Если у меня будет собака, я думаю, что это 100% будет Корги, а Пемберг, если не ошибаюсь, как-то так, как так называется. У тебя есть какие-то награды? Грамотно награждается стоит, занявшая первое место. А где ты выиграл? На каком-то из Питеров мы играли. Сколько ты заработал за все время? Сланов? Да. Или в общем? Ну, сланов может, ну, тысяч тридцать-сорок. Где-то так, наверное. Короче, давай компьютеру. Uh, так, у тебя... Все на балконе, мне это нравится, очень атмосферно. Тут еще так немножечко прохладненько, мне это нравится. Сразу скажем, ребят, у него есть кресло, у него есть монитор 144 да, герц. На да. <laughs> наушники. Если что, наушники. Ну, давайте говорить по факту, они выглядят как китайские. Вот, согласись. Они стоят 17 тысяч рублей. Это синхайзеры. 17 тысяч рублей. Но, как говорит сам стоит... А, кстати, они уже так немножечко убиты. Выиграл на лане, да. А, как говорит Stazie, звук здесь не очень. Но я посчитал отзывы, почему-то музыканты их используют, им нравится. Ну, не знаю, может быть, как игровые может, они не очень. Игры. Но <laughs> написано «игровые наушники». В любом случае, мы это забираем, поэтому сейчас смотрим дальше, у нас еще по девайсам. Это у нас HyperX LOFPS. Очень громкие свечи, Это голубые? Красные. Красные. Они очень громкие. Мышка Zowie EC2B. Ну слушай, вот Зови, я бы не сказал бы, что они плохие мышки делают. Монитор у нас ускоритель Герца и кресло орозии, а и, как мне сказал Сам Стейзи, больше всего ему будет обидно потерять это кресло, потому что оно отличается мягкостью. Но и немножечко а, уже все. Так, ну так я сяду. Да-да-да. Про... Ладно, -да -да. ну, еще и со звуками. Ну, Выхлоп есть. Доска. Так, ладно, у тебя веб-камера. Ну, я вообще надо... хочу, чтобы ты стримил, поэтому Нужно купить камеру Так, э, что у нас тут есть? Компьютер, давайте его включим Слушай, ну комфортно сидеть Мне, мне нравится сама атмосфера Боже мне, чувак Не, кресло нужно заменить Короче, э, мне нравится сама атмосфера когда у тебя отдельная комната для компьютера, здесь есть воздух, и ты смотришь на улицу, можешь подышать воздухом сразу. Это круто, это реально круто. Смотрите, кстати, что у него написано. Тренировка, бхоп, сурф, 30 минут, А aimbots, 4000 батов, тренинг, I'm CSGO, интенсив сайт 10 тайм 0.4, 2 демки и PUBG. Это означает фейсит катки, да? Короче, у Челика прям мотивация чего-то добиться. Так, сейчас я зайду на Deathmatch, и мы выбираем тот сервер, где 18 человек. Погнали, заходим. Будем фиксировать FPS разницу. Сейчас у нас должно быть около 100. Какая здесь видеокарта, процессоры? И примерно цена у вас на экране, чтобы вы понимали бы вообще, из чего что мы делаем. Слушай, это неплохой комп. ай яй яй, -яй, -яй, -яй. не не не Лагает. Да, FPS 120. Блин, чувак, ну типа, знаешь, моментами неожиданно появляется пролаг. Да, да, да. И ты уже теряешь концентрацию, теряешь... Чувствительность. Вот, да, вот в таких моментах он еще просто вот игра может и раз зависнуть и все. Нет, и, типа играть можно, но некомфортно, вот другими словами просто. Ладно, окей, в целом, чуваки мы зафиксировали FPS, вот сейчас 100 держится. Давайте 110 FPS это наш стабильный FPS на этом компьютере на десмаше сабишок где 20 человек. Все, мы сейчас выходим и начинаем делать прокачку. Let's go. Такая ситуация, что у нас нет коврика, поэтому я ему один скину деньги, чтобы он купил бы себе коврик от CL Series. Сами знаете, вот этот такой жирненький, который был у Хоббита. Он стоит тысячи две три, поэтому он будет обладателем этого коврика. Ну а сейчас мы уже все сняли, сейчас будем подключать все новое. И девайсы тоже. Клавиатура Steel Series Apex 7. Дисплей OLED Smart отображает информацию напрямую из игр и приложений. Моментальное оповещение из Discord или игр. Надежные механические игровые переключатели. Корпус из авиационного алюминия марки Series 5000. Я тоже не знаю, что это значит. Динамичная RGB подсветка каждой клавиши. Ну а также управление мультимедий прямо на клавиатуре. Гарнитура Steel Series Arctis 1 Wireless. Беспроводной формат 4 в 1, благодаря чему отсутствует любая задержка. Фирменный звук превращает мельчайшие звуковые нюансы в преимущество нужно, можно и с проводом юзать. Он в комплекте. Мышь Ravel 3. Не будем скрывать, что это чутка меньше по премиальности, но не будем исключать, что эта мышка, как-никак, ну, популярна на рынке. Главная фишка в том, что ее датчик демонстрирует большой отрыв по производительности от соседей в такой цене. Традиционно игровые компании используют обычные сенсоры для мышей, но SteelSeries в сотрудничестве с PixArt создала совершенно новый игровой датчик эксклюзивно для Ravel 3. Устройство также оснащено клавишами, рассчитанными на 60 миллионов нажатий, встроенной памятью, рассчитанной на хранение до 5 профилей. Ну а также при помощи приложения SteelSeries Engine вы можете Настроить мышку. Кресло. Аэрокул. Earl Steel Blue читается просто максимально красиво. Материал кресла Аэросюд. Что это означает? Внимание. Нетканные материалы премиум класса и микроволокно обеспечивают покрытию привлекательный внешний вид, мягкость и полную воздухопроницаемость, встроенные подголовники, подушка под поясницу с регулируемой высотой. Гидравлический газодифт класса 4 выдерживает вес до 150 кг. Вы понимаете, что это за магия? Компьютер у нас не простой, а именно Intel Core i 5 f видеокарта 1660 Ti, 6 ГБ, оперативная память 16 ГБ, материнская плата H310, терабайт памяти, 240 SSD, -шки. ну и корпус AeroCool Python, ну а вся цена у вас на экране. Мне кажется, очень достойный комп и здесь явно играть можно не только в CSGO так еще и стримить. Короче, Lightlight -light подготовили приколюхи. Я вот не знаю честно, что это такое. Ко похож на коврик, но это коврик, да. Очень маленький коврик. Но в любом случае, я не знаю, как чисто э на память у тебя есть. И еще в этой коробочке есть что-то ценное. Посмотри. Как думаешь, что это может быть? Не знаю. Может какой-то сувенир, не знаю. Ну да, ну понятно <смех> дело, а что это? Ну ладно. <смех> короче, это лайтфлайт. Light тебя телефон с собой. Ну короче, он прикольный тем, что можно его просто включить. Вот он заряжается. Короче, это удобная тема, это подарок от лайтфлайт, и вот провода и так далее. Так что можешь этим пользоваться. Но ну, а также здесь все нужные вещи, гарантийные талоны и так далее. А это, получается, резиночка light flight, mm. <laughs> ну и плюс, получается, провод к блоку питания. Такие вот дела. А если что, эта компания ютубер Лау Лошки, кто помнит, мы уже с ним второй выпуск сделаем. После первого выпуска очень много людей купило компьютер у них, поэтому, ребят, напоминаю, на этом сайте вы можете покупать сравнительно дешевле компьютеры, они собирают их сами. И получается так, что там есть сразу конфигуратор, который показывает вам, сколько будет FPS в каждой игре. То есть сайт у них очень интересный, вот, поэтому... Спасибо, Спасибо лолочка. Короче, ладно, все, сейчас мы приступаем, получается, к компьютеру. Можешь его, кстати, поднять, посмотреть, что там творится. Угу. так, и давай снимем пленку, положи. Ой-ой-ой, какой он, как он красивый. Он очень красивый. Такого еще не было у нас. Окей, okay, все, я хочу посмотреть, как он будет работать и выглядеть. Так, ну что ж, друзья, мы все подготовили, мы можем его включать. Единственное, что мы не обновили, это коврик. Вот, единственное. Так, снимаем самое последнее и нажимаем на кнопку включения. Ой, красота. И все, сейчас проверим, сколько он будет включаться. Тот компьютер включался около минуты, да? Ну, возможно, даже две, да. Вау, чувак. Секунд шесть. Это почти как Т05. Так. Ой, какой кайф сидеть. Так. Короче, пацаны, очень многие, кто покупает мониторы, 144 Гц, 240, они не все. То есть я сам, когда покупал, я не знал, что нужно включить эту функцию. Заходите параметры экрана, дополнительный параметр дисплея. И вот, у нас сейчас 240 Гц монитор, но включено 60. Поэтому заходим сюда, монитор, и ставим 240, иначе у вас будет 60 герц. И вот сейчас ты заметишь плавность. Она, вот, видишь, плавность. Да. Все, теперь 240 Гц. Так, ну а сейчас мы ждем, получается, пока скачается CSGO, и мы проверим FPS на DM'е. Ну что ж, момент истины. Прямо сейчас он заходит на DSMATCH тот самый, который был при 100 FPS. Uh, NetGraph пропиши, пропиши сразу. Так, и... Чувак, Ой. сейчас будет... Сейчас будет... Э... Либо хорошо, либо... 300 FPS. Все, стабильно есть. Ну, как стабильно, 250. Mm -hmm. Что думаешь по ощущениям? По всему? Ну, да. ну во-первых, плавно встало. ой, да, плавно, и вот, как-то, Ты... да, все. Ага. Звук необычный, если сравнить с моим прошлым. Лучше или хуже, если это? я Думаю, все же лучше, чем у Синхайзер. Ну, или из-за того, что у меня, может, Звуковая карта была не очень на прошлом компьютере. Есть ли у тебя большие победы? Какие это были? И вообще, ты известен в киберспорте? А, ну, особо именно в Competitive CS я немного выиграл, в основном такие маленькие турниры. Проходил на хорошей квалификации к турниру, но иногда не получалось поехать, потому что не все могут, но из личных достижений я сыграл с Руфайером и артистом немалоизвестных в СНГ-сцене прошел на ХЛТВ и сам прошел в FPLC-челленджер. А про FPLC, как туда попался, сколько было попыток и почему тебя кикнули? Я был в FPLC-челленджере, прошел туда с четвертой попытки. Я пришел только когда, когда уже не было никаких FPL-квал, там, то есть когда туда проходили топ-2 лучших игрока Ладера. Но из-за связи то, что я сдавал ЕГЭ, я не смог нормально поиграть особо. Хотя я адми, админу ФПЛЦ написал то, что э, можно ли взять какой-то перерыв в игре, чтобы подготовиться и потом плотно начать играть. Я силы сыграл там игр 30, может, но для них это показалось малой активностью. Стримовал ли ты когда-нибудь и хочешь ли ты стать стримером? А, вот. Ну, стриминг меня всегда интересовал, у каждого своя идея на это. Каждый, каждого интересует свое. Мне кажется, это очень интересно, и ну, я бы очень хотел попробовать все в этой сфере. Ну что ж, молодые люди, прямо сейчас это конец ролика. У нас еще один прокачанный чел и стейзи. Я надеюсь, что HLTV будет сверкать в твоих именах. В общем, я хочу сегодня сделать стримеры, чуваки. Я сейчас поеду домой, а подготовлю ему микрофон. У меня валяется рейдер сирен, Sire, что-то подобное. Я тебе его привезу я так с заставкой реклам. и привезу тебе, получается, веб-камеру мою, Logitech, которую я не использую. Все. И по сути у меня вообще девайсов не останется. Это все последнее. Короче, и получается так, что, ребят, если этот ролик вы смотрите, скорее всего, он уже начал стримить. Ты сможешь стримить после, уже послезавтра? Да. Ну все, чуваки, если вы смотрите этот ролик, его стрим включен, пожалуйста, заходите к нему, он наш новый стример. Я надеюсь, он вас заинтересует. Он играет круто. Эм... И некоторые девайсы он поменяет. Как раз можете его спросить на стриме, какие девайсы ему не понравились из Steel Series. потому что сейчас у него будет выбор выбрать то, что он себя ставит из старых девайсов. Потому что они у него были более-менее. Всем большое спасибо за просмотр этого ролика. С вами был Яшок. Это рубрика «Прокачка. Пока». Спасибо большое всем за лайк. А я прощаюсь и надеюсь, то, что Stadia был не ошибочный вариант. И я сделаю что-то из него интересное. Всем пока, друзья. Спасибо, что смотрели.